Это объединенное мероприятие. С одной стороны это конференция, с другой стороны это наш день рождения. В конце концов нам 15 лет и мы работаем для того, чтобы контроль качества в Украине стал лучше. Большим удовольствием поздравляю компанию «Сактрейд» с таким замечательным событием, с таким грандиозным праздником. И желаю дальнейшего энергичного и очень плодотворного и сотрудничества, и развития. Хочется поздравить компанию «Сактрейд» с днем рождения. И хочется пожелать долгих лет развития на нашем рынке хороших заказчиков, высокого уровня сервиса и обслуживания. Хотелось бы поздравить с 15-летием уважаемую компанию «Соктрейд». Хотелось бы мы нам, что мы с вами в дальнейшем, как и раньше, нормальных плодотворно сотрудничали. Удачи, счастья, всем здоровья! Поздравляем компанию «Соктрейд» с 15-летием. Желаем э, процветания, долголетия и побольше таких классных мероприятий. Мережа автозаправных станций «ОКО» вітає своего партнера компанию «Соктрейд» с цим день народжения. 15 років это великий шлях. поздравить от лица компании Беру с нашего компанию ⁇ Партнер ⁇ SACTRADE с днем рождения их фирмы, пожелать им успешной, перспективной, интересной, а главное, прибыльной деятельности, хорошей погоды внутри коллектива и в отношении с партнерами. Поздравляю компанию SoftRay с юбилеем, уже 15 лет на рынке и желаю ей хорошее будущее, много клиентов, а еще как минимум один раз в 15 лет.